Здорово, меня зовут Владислав и в этом ролике мы понизим твой вар в CS GO. Также не забывай подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии, чтобы попасть в следующий ролик, как сделали вот эти классные ребята. Но перед началом видео хочу порекомендовать вам канал Зверево. Парень старается и делает крутые нарезки по CS и по сампу, поэтому после просмотра этого ролика обязательно заходите на новый канал и зацените его творчество. Что ж, ну мы переходим к способам понижения вара. Перед тем, как я начну вам показывать способы понижения вара, хочу рассказать о том, что вар напрямую зависит от FPS. И чем больше у вас его будет, тем ниже будет вара, тем легче будет с ним справляться. Поэтому после просмотра этого ролика обязательно переходите по подсказочке сверху справа на плейлист с видосами про повышение FPS. Там очень много роликов, которые точно вам помогут поднять ваш FPS. Что ж, первый на сегодня способ это очищение кэша загрузки. Для того, чтобы нам его реализовать, нам нужно нажать сочетание клавиш win ⁇ плюс R ⁇ У нас откроется вот такой вот такой. И сюда мы вставляем команду, которая будет в описании этого ролика Нажимаем ОК и у нас попросит перезагрузиться Мы нажимаем ОК и ждем. После чего нас попросят войти в наш аккаунт обратно Мы вписываем собственно данные и входим обратно Следующие способы у нас будут находиться уже в самой игре и для того, чтобы нам их реализовать, нам нужно идти в настройки, в настройки аудио Здесь нам нужно выбрать стереодинамики И здесь нам нужно поставить нет и нет То есть отключить лучшую обработку 3D звука и пространственный звук голос игроков Далее мы идем в настройки игры, листаем чуть-чуть ниже Здесь видим стиль таблицы игроков. И здесь нам нужно выбрать, показывать только количество игроков. Далее идем в настройки видео. Здесь нам обязательно нужно включить многоядерную обработку и отключить размытие в движении и также вертикальную синхронизацию. Следующий, третий на сегодня способ это проверка целостности локальных файлов. Нажимаем правой кнопкой мыши PS Go, свойства, идем в локальные файлы и собственно проверяем целостность локальных файлов. Если с ними что-то будет не так, игра их вернет в то состояние, которое нужно самой игре и все у вас будет классно. Для следующего способа нужно прожать защищание Win мы делали это ранее, вставить команду, которая также будет находиться в описании, перейти в загрузка, дополнительные параметры, выбрать число процессоров и выбрать максимально допустимое число, которое есть у вас. После чего нам нужно перезапустить компьютер. Следующий способ это выставление самых оптимальных параметров запуска для игры. Их также вы сможете найти в описании. Для того, чтобы их выставить, я думаю, вы все знаете, нажимаете правой кнопкой мыши PSGO, убирайте свойства и у вас открывается вот такая вот штучка, где нужно писать, собственно, все эти параметры запуска. Единственное, что здесь нужно будет поменять под себя, это Frequency, то есть герцог вашего монитора ставите столько герц сколько ваш поддерживает монитор а также здесь меняйте fps max на свой личная игра с fps max 228 х пилот число сами понимаете также важно уточнение по поводу fps max чем меньше у вас будет стоять ограничение тем меньше у вас будет вар если вы не знаете какой fps max поставить лучше вам обязательно переходите по подсказке справа сверху на видео в котором я все подробно рассказал какой fps max лучше ставить что ж ну это в принципе все благодарю вас за просмотр обязательно жмякните там что-нибудь видео, если вам понравилось смотрите мои другие ролики про повышение fps всем пока и удачи!